Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам расскажу, как я добавляю друзей в одноклассниках. Всего я использую три способа. Первый способ – это друзья друзей. Заходите в друзья, выбираете друга, смотрите друзей друга, и вот здесь вы вот можете себе выбрать. Прежде чем выбрать – я обязательно захожу на страничку и смотрю, чем человек занимается, сколько ему лет и когда последний раз он был на сайте. Ну вот, например, открываем девушку, смотрим. 6 сентября, 19 лет, никаким сетевым бизнесом она не занимается, ее можно добавить. Добавляю. Можно поставить класс. Это первый способ. Второй способ. Это через группы. Заходите в группы, например, хорошие шутки. Заходите в участники и точно так же себе выбирайте. Ну, можно упростить задачу, например, написать Лена. Вам выйдут все Лены, все девушки. Также прежде чем добавить, мы открываем, смотрим. Информация доступна только друзьям Такого человека мы добавить не можем Значит дальше смотрим Выбираем другого Тоже только друзьям Не можем добавить Попробуем давайте еще раз Тоже только друзьям Вот видите какие попадаются все Сейчас еще раз вот, смотрите, попали. Смотрим страничку. Человек не занимается никаким бизнесом. Человеку 25 лет. Он нам подходит и был вчера. Ставим класс и добавляем в друзья. Это второй способ. Третий способ, самый легкий для меня, это через поиск. Выбираете люди, женский пол, возраст. Ну, я выбираю примерно 28, 39. Город Саратов. Ставим галочку «Сейчас на сайте» и выбираем «Друзей». Немножко пролистываю вниз, чтобы не добавлять одних и тех же. И точно так же, по такому же принципу. Сначала открываем страничку. Вот смотрите, если здесь нет фотографии, то страница закрыта, она только для друзей. Если фотографии есть, значит страница открыта. Человека можно добавить. Это самый легкий простой способ. Ставим класс, смотрим, человека все хорошо, добавляем. Ну и точно так же. Человек на сайте с компьютера. 31 год. Можно добавить. Давайте еще одного. В принципе тоже человек бизнесом никаким не занимается. Можно добавить. Ну, вот это три способа. Спасибо за внимание. До свидания.